Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Как мы знаем, обновление 9.2 выходит 23 февраля. И я уверен, у вас накопилось много очков доблести. И эти очки доблести можно просто-напросто выгодно реализовать. Сегодня мы этим и займемся. Нам для этого нужно. Нам для этого потребуется самый обычный макрос на быструю покупку. И, само собой, нам нужно будет подойти к этому торговцу. Макрос в текущий момент. Можете увидеть на своих экранах. Run by Merchant Item. То один. Само собой, закину его в описание к этому видосику. Идем в наш любимый зал хранения, в котором мы открываем наш виклилуд, наше великое хранилище. Нам нужен моб Катул. И он продает груз толстых загрубевших шкур. Содержит 10 толстых загрубевших шкур. Цена 750 доблести. На текущий момент у меня доблести 56 590. Да, конечно, она сольется не под ноль. Ну и я не собираюсь заканчивать походы в Mythic+. Надо все-таки немножко еще рейтинг дапать с целью получения 0,1%. Потому что... потому что надо. Потому что еще есть куда расти. И еще нужно расти. Прописываем макрос, создаем макрос. Закликиваем его. И покупаем абсолютно все-все-все-все-все эти контейнеры. Рано или поздно наш рюкзак заполнится. И... Что нам нужно сделать для довольно-таки быстрого открытия? Ну, сделать просто-напросто еще один макрос. А, создать открытие. Slash use груз толстых загрубевших шкур. Также переносим на панельку и открываем постепенно. Просто-напросто закликиваем эти два макроса. Лутаем много-много-много толстых загрубевших шкур, которые на текущий момент стоят примерно 200 голды на аукционе. В целом, можно их продать и сейчас, но, быть может, со временем они станут дороже. Подумайте сами насчет этого. Я немножко помониторю цены и тоже, наверное, сразу сливать не буду. Чуть-чуть подержу их в сумочке. Хочу тоже, наверное, подороже их продать и чуточку попозже, наверное, продам их, правда. Потому что на текущий момент... Мне кажется, цена мала, и цена все еще поднимется. Все доблесть потрачена. Получено 750 толстых сгруппешек шкур. Глянем, сколько это на аукционе. Там сейчас будет шестизначная, да? Да. 161 925 золота. Ого! Мне кажется, реально, шкура еще поднимется в цене. Поэтому на текущий момент продавать ее... Не то что бессмысленно... Ну, просто-напросто в будущем можно, мне кажется, получить чуточку больше золота при продаже этой шкуры. Думайте сами, решайте сами. Макросы показаны, макросы будут в описании к видосику, сможете быстренько их скопировать и сможете быстренько их юзать. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!